Механизмов, тизерная, баннерная реклама, лента, которую вы можете использовать для рекламы своих проектов И то, что вы платите за инструменты, за инструменты не растворяется в маркетинге Оно уходит, конечно, по маркетингу, но на эту же сумму вы получаете рекламные показы Что очень хорошо То есть, по сути, вы тратите деньги на рекламу, да? И заодно участвуете в маркетинге И это позволяет вам зарабатывать на пассиве, на автомате Никого не приглашая ничего не делая, То есть халявный маркетинг. Маркетинг для ленивых, я это называю. Итак, давайте пройдем регистрацию. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании. Итак, кликаем регистрация, вводим логин, придумываем логин, да? Далее вашу почту, придумываем пароль, повторяем пароль. 2 плюс 1, ну это капча. Введите телеграм, введите телефон, введите Skype, Телефон вот обязателен, да? Давайте я введу российский номер телеграме skype не обязательно но я Телеграм веду вот в таком вот формате надеюсь пройдет вас пригласил эксперт у вас будет написано bimax именно мой логин все далее я кликаю зарегистрироваться и мы попадаем в панель управления что нам дальше надо будет сделать дальше для того чтобы мы могли активировать нашей матрице нам нужно будет пополнить баланс. Пополнить баланс можно только с помощью системы Payer. Ну, либо Perfect Money. Perfect Money мало кто использует у нас. Большинство привыкли именно с Payer работать, поэтому я сейчас пополню Payer. И через пару секунд покажу, как я это буду делать. Итак, друзья, как я ранее уже говорил, для оплаты нам понадобится именно сервис Payer. Я сейчас на своем примере покажу, как я буду обменивать U-Money на Payer. Я пишу обмен юмони на «Pay рубли». Вот у нас «BestChange.ru», я перехожу. Тут можно выбрать любой способ, если вы хотите, например, с карты, выбираете именно карту. И далее находите те обменники, которые вам подходят. Ну, в данном случае давайте я найду обменник. Здесь минималка, ну, давайте 2000, 2000. Ну, вы уже смотрите сами, тут от 1000 тоже есть, можно выбрать там «Coinstart», например. Давайте «Coinstart», кстати, он мне больше нравится. Он мне больше нравится. Юмони на ПАИР. Мне нужны были рубли. Давайте посмотрим, можно ли выбрать именно рубли. Да, можно выбрать. Выбираем. Ну, понятное дело, есть определенная комиссия, да. И комиссия немаленькая. Так, здесь у нас 3362. Ну, я 3000 поменяю. 3000 поменяю. 2610 получаю. Номер кошелька Яндекс Денег. Ну и, соответственно, номер кошелька PayR. Указываю почту, кликаю начать обмен. Перейти к оплате. Перевести 3000 рублей по реквизитам. Так, копируем реквизиты. Идем с вами в переводы. Ну, я здесь конкретно для Яндекс денег показываю. Вы можете выбрать перевод, например, с карты на PayR. Да? Итак, мы видим, что мы делаем перевод на Сбербанк. Я кликаю «Дальше». Сколько переводим? 3000. «Юмоний». «Заплатить». Вводим код. Отлично. Давайте я обновлю. Все, деньги списались. Деньги списались. Отлично. Я оплатил. Далее у меня заявка уходит уже в обработку. После того, как обработка будет завершена, у меня 2610 рублей придут на мой Payr кошелек. Вот таким вот образом вы вполне можете использовать сервис мониторинга обменников bestchange.ru и найти именно тот вариант перевода, который вас интересует. Найти конкретный обменник и перевести. Инструкции все внутри даются. Итак, не переключайтесь. Через пару секунд я вам покажу, когда деньги уже придут на баланс Payr, как пройти активацию проекте King Profit. Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем. Заявка была обработана, деньги поступили ко мне на PR. Далее я перехожу в финансы на сайте King Profit. Вкладка финансы. Здесь ввожу сумму. В данном случае я буду пополнять на 25 долларов. У нас первый уровень стоит 5 долларов, второй 20. Я буду активировать сразу два уровня. Чего я вам рекомендую? Можете, конечно, начать с 5 долларов и потом постепенно... Двигаться дальше, зарабатывать больше, да, за счет своей активности, может быть, либо просто за счет перемешивания, переливов, автоматического продвижения. Но ну, я буду заходить именно на 25 долларов. Все, я кликаю «Пополнить», перекидывает на «Пэйр», 25 долларов здесь отображены. Я выбираю рублевый баланс, потому что у меня именно в рублях лежит 1584. Отлично. Ну, чтобы вы понимали, сколько это будет, да, 1600 примерно. Если будете заходить так же, как я. Все, кликаем подтвердить. Все, баланс у нас пополнен. Вот здесь он отображается. Итак, что мы делаем далее? Далее кликаем по вкладке матрица. И вот кнопочка купить. Покупаем первый уровень. Пешка называется ранг. Подтверждение покупки с вашего баланса спишется 5 долларов. Подтвердить. Отлично. У меня клон купился. Что делаем далее? Далее переходим... В ранг конь мы видим что у нас кнопка купить за 20 долларов до да? кликаем и также подтвердить все клон у меня встал опять же чтобы клон у меня не был безликим можно зайти в панель управления в настройки здесь можно прописать какие-то дополнительные данные платежные реквизиты прописать но я это позже сделаю аватар вот как раз здесь можно загрузить аватар. Так, он у меня прописался. Давайте я кликну сохранить. Вот теперь более-менее нормально, да? Да, теперь более-менее нормально. Итак, мы с вами зарегистрировались, пополнили PR и активировали два ранга. Это ранг пешка и ранг конь. Я это видео записываю специально для своих партнеров. В скором времени у меня зайдут топовые партнеры, которые тоже будут приглашать. И через пару дней, скорее всего, уже завтра, я запущу рекламу массово. То есть я привык качать, я не привык просто приходить, сидеть сложа руки, ничего не делать, я привык качать. Поэтому успевайте зайти, чтобы... Получить большее количество переливов от меня, от моих партнеров, от куратора выше, от партнеров топовых, которые будут находиться уже подо мной, от их партнеров и далее, далее, далее. То есть здесь выплатных позиций будет много. Выплат переливов клонов будет лететь много. И в данном случае, когда 4 человека приходят на мою вторую линию, я получаю... В данном случае, например, если брать пешку, я получаю по 3,5 доллара. Когда вы получаете переливы на эти позиции, вы также получаете 3,5 доллара. Независимо от того, ваш это человек, не ваш это человек, перелив, перекос и так далее. Да? А здесь таких переливов на самом деле будет много, без всяких шуток. Поэтому успевайте. Чем быстрее, чем раньше вы зайдете, тем больше переливов получите и тем быстрее будете двигаться. Поэтому откладывать в долгий ящик я бы вам не советовал. Тем более, когда включатся в работу мои топовые партнеры, которые также приходят качать так же, как и я. Ну, плюс, когда я запущу уже массовую рекламу, да, стороннюю в интернете. Когда я буду активно работать и приглашать людей, и они будут падать под вас, например, на выплатные позиции. Вы на первом, например, уровне 3,5 доллара будете получать, а я буду получать по 1,5 доллара, просто потому что это мой партнер. Даже если он упал под вас. То есть активно работать тоже интересно, более выгодно. Но сидеть на пассиве тоже можно, тоже выгодно. Но не так, конечно, выгодно, как активно работать, но тем не менее. Поэтому, дорогие друзья, посмотрите вот это видео, подключайтесь и начинайте зарабатывать уже сегодня. Но не переключайтесь, потому что после этого видео моего будет видео от другого партнера, который расскажет об этом маркетинге, об этом проекте более подробнее. Будут вопросы, пишите, я на связи, ссылка в описании, в видеоинструкции я записал только что вот эту, да? Смотрите, действуйте и начните зарабатывать уже сегодня. Итак, друзья, приветствую вас в проекте «Profit Kings, где я сейчас расскажу вам конкретно о маркетинге.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 Коня, да, то есть, первый у нас пешка, потом конь там и так далее. И уже в э, пешке со всех следующих клонов все эти деньги сразу выплаты идет, То есть, первое место встало, человек сразу получил на баланс. Второе место встало, сразу получил на баланс. Третье место встало, сразу получил на баланс. Четвертое встало, получил на баланс. Ну как э, во втором он еще не перешел в третий. На данный момент будет идти переход. Но клоны создаются сразу, создаются. То есть, первое место встало,